Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. в этом видео мы рассмотрим интересный проект, проект работающий, проект называется у нас РОД, в общем, в чем суть данного проекта, и почему я говорю, что проект уже работающий, это не просто там какие-то биржи, листинги и тому подобное, потому что у них сейчас уже было закрыто тестирование, скоро в марте у них начнется глобальное, скажем так, тестирование своего продукта, они на блокчейне построили, получается, систему, которая будет помогать водителям отслеживать состояние автомобиля, а также будет, получается, тестировать, диагностировать его и, соответственно, сразу же будет работать с СТО, станциями техобслуживания. То есть, если вдруг что-то с автомобилем в дороге случилось, либо там загорелся, там сразу спасатели вызывает. То есть, более такая развернутая система, которая поможет водителям. И у них же говорю, опять было закрытое тестирование на там в районе, не помню, кажется, 50 машинах. И из них 36 автоводителей оценили данное приложение, Данное новшество, которое было внесено в их автомобиль И получается, они остались довольны Также нас сможет отслеживать о том, как вы управляете автомобилем Улучшать ваши навыки То есть одни бонусы, плюсы от данного устройства И работает оно у нас, получается, как токен И будем смотреть, конечно, как оно пойдет далее в массы будет развиваться Ладно, идем далее мы. Сейчас мы перейдем, получается, к команде. Команда у нас знаменитые люди. Ну, по крайней мере для Китая. И думаю, для нас мало кто их, конечно, знает. Но, тем не менее, у них маленький опыт есть. Работа там в Баба около 6 лет. Основатель. Арон Ли, Хуанг-Хуанг, потом Вонк Эрик, Чуанг и Виктор Ли. Все у нас они, получается... Люди, которые немало уже получили опыта по жизни в разных сферах. Ну и когда они все объединились, они создали довольно-таки интересный проект и работающую модель. А с Китаем это создать что-то, это все очень намного, намного проще. Потому что, как вы знаете, все у нас идет с Китая. Кстати, сразу есть социальные сети. Твиттеры, там телеграммы, чаты, вебу. Все эти ссылки будут в описании, мы идем далее. Оно как будет как ОБДшка, я так понимаю, такой балочок вставляется в ОБД разъем. И получается, эта система а, будет полностью мониторить ваш а, автомобиль. И также получается, что будет о безопасности заботиться там. Как вы видите, да, безопасность вождения, самообслуживание. Следующий у нас, это у нас бизнес-модель автомобиля нашего. Я не знаю, может быть, как-нибудь выйду с ними на связь с основателями. Может быть, они нам как-нибудь парочку таких ОБДшек подкинут. Чисто ради интереса продиагностировать, как оно будет все работать. Ну, как вы видите, основные функции это дистанционная диагностика, предупреждение системы безопасности, то есть даже интересно сказано, переезд через забор, если у кого-то в забор влетели, вам вызовут скорую помощь, что уже хорошо. То есть разные ненормальные ситуации на дороге, загорание, смещение с дороги, вибрации, столкновения, то есть любая какая-то милость случается, непонятно, которая может быть будет угрожать вашей жизни и вашему автомобилю, сразу сработает система безопасности. Отслеживание у них BDC, отбейду и GPS. Ну, базовая BSS подсистема, у них станция работает, чтобы отслеживать местоположение автомобиля. То есть, я думаю, такой автомобиль будет намного сложнее угнать. Но, как говорится, у нас мастера на все найдутся ну то ладно в общем анализ вождения будет отслеживать как вы ездите за рулем и будет вам подсказки высылать в виде разгоняйся плавно либо более плавно тормози я думаю у нас тут все профи так что думаю без этого момента тоже справиться могут бизнес-маркет макет у нас получается как у нас это все будет работать то есть и паркинги, и заправки у нас там будет и для предприятий, и для правительств. О них планируют данную модель доработать, я так понимаю, как раз всякие грузоперевозки, чтобы полностью отслеживать трафик и как машина и куда едет. Параметры продукта. То есть, как вы видите, да, размер. Какие он там потребляет напряжение рабочего? Также отклонение менее 10 метров, уже хорошо. Связи у нас. Так, а какой же у нас бинт? Я точно сказать не могу. Ну и не знаю. Надеюсь, по нашим биндам она будет работать. Ну, это еще неизвестно. Температура рабочая. Там, то есть полностью весь набор данного ОБД. Ну, OBD, потому что, не знаю, может он чуть, -чуть по-другому будет называться, то ОБД. потому что просто он в OBD-шку вставляется, то есть для свежих автомобилей он точно подойдет, не знаю, как он там мешать будет, не будет у всех свои разные разъемы, ну, по крайней мере, идея интересная, это все построено на криптовалюте, токен есть, токен работает, неплохие торги. Кстати, белая бумага есть, кому интересно, ознакомьтесь по белой бумаге, как она там все работает в 5G, не в 5G и тому подобное. Ссылка будет в описании, идем далее. На CoinMarketCap у нас, конечно, объемы торгов немного занижены, не совсем корректно у нас отображает информацию, потому что у нас объемы торгов как минимум в 2-3 раза больше, и здесь всего лишь добавлена только одна биржа, такая как OKEX, у нас есть биржа Кубкоин, там у нас объемы торгов также очень хороши, очень велики. Поэтому не стоит полагаться только на данные с CoinMarketCap. Поэтому на самом деле объемы больше и цена немного будет как бы даже повыше. В общем... Как вы видите, торги тут были у нас разные, и сейчас просадки и взлеты небольшие идут. Это точно так же, как и к доллару, так и к биткоину относятся объемы торгов. То есть у нас серьезные объемы на покупку стоят первое место. И как вы видите, многие хотят купить данный токен. Как по мне, это очень-очень круто, интересно, да, данная технология должна зайти. Залистились они на Kucoin Довольно таки недавно, 20 февраля 28 у них должен появиться MXC Exchange То есть проект работает, деньги у них есть На развитие, на разработку технологии Я думаю у них будет Хорошее будущее, если это все завязано Совместно с блокчейном Тогда данный проект Будет стоить не 5 центовых Токен, а может быть и 50 долларов Ну, будем следить За развитием данного проекта Ладно, пишите свои вопросы в комментарии, поддержите видео лайком, подпиской на канал. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.